люблю начинается женщина, А вовсе не с ног, от а ушей, с души, что красивее жемчуга И утренней розы свежей. С мужчины она начинается С его отражения в глазах, От нежности преображается, Летая в его небесах. Такой не коснется играющий, И в бедах восстанет стеной. Он будет, конечно, мечтающим, В душе отзовется родной. С «люблю» начинается женщина, и звуков в сердец свой не сон, Судьбы, для которой завещена, Таков непреложный закон, с мужчиной она начинается, И если хороший музыкант, она в божество превращается, И в главный его бриллиант.